И всем привет, с вами я, Картон Games, И сегодня мы начинаем проходить игру Террария В этой игру мне посоветовал поиграть Один мой подписчик Под никнеймом Полковник И так как я в нее уже Давно играю, я решил Заснять ее на канал У меня есть вот один персонаж, обычный, без всякого снаряжения. Я его создал вот недавно, специально для видео. Так, играть. И создам новый мир. Так, размер маленький, чтобы он быстро за... заспавнился. Классический. И злого пускай будет порча. Название. Изысканный сад сапог. Почему бы нет? Начинаем. Итак, мир создался Вот он, изысканный сад сапог Начинаем играть Создался он примерно минут за пять Довольно долго Ну вот, я дождался И пока что выглядит все неплохо То есть деревьев много И если расчистить вот тут землю То можно построить дом прямо здесь чтобы далеко от спауна не бегать. Опа. Потому что пока что мне вот эта площадь нравится. Нарубим где-то штук 600 вот этого дерева. Или даже больше. Потому что у нас будет такой типа предпроект дома. Сначала установим фундамент, саму конструкцию. А потом уже создадим э, все остальное к нему прилегающее. Ну, пока непонятно, но я сейчас вам все покажу. Так, начинаем строить, пожалуй. Потому что нас ничего не держит. Так. Строить я дом буду. Вот так вот, сейчас покажу. Наверное, очень странно, но я не знаю. Видно, я так строил во всех своих мирах почти. Сейчас покажу вот. Блин, слизни не мешайте. Хорошая а сложность, побольше не выбрал, потому что там слизни дофига и они большие. Это пипец da kann ich das so ставим верстак все вот что это Лимон. отлично блин извините болею еще не вызовил так стены я опять же делаю на запас то есть Потом, чтобы достроить все вот комнаты. А здесь будет жить гид. Но для этого нужен еще стул. Опа. Так. Запись идет. Оп. Все. Спрашиваем у нашего дома. А, источник цвета. Чуть не забыл. Факе уже нужен. Готово? 64. Отлично. Раз. Два. Готов. Все. Этот дом подходит. Отлично. Дом готов. Гид сюда. Потом как-нибудь заберется. Теперь... Сделаем продолжение дома. И наш дом готов Следующий Это уже для кого-то Другого будет дом Ой Ой-ой-ой Что-то не то Пакивай нужно ставить на одной высоте. А это не есть на одной высоте. Вот надо.. Ч какой.. Ч какой агрессивный? Я отсюда. Блин, меч у меня говно. Какая-то палка-копалка. Ковырялка даже. Просто никакого урона. Так, капец. Вот так, так. Готово. Все. Готово. А чуть-чуть подоламаю. И. Готово. Осталось только сбегать за камнем, чтобы добыть, ой, сделать печку. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, бежим, бежим, бежим. Зачем я вышел в ночь? Давайте, как только настанет тута, я сбегаю за камнем и наберу его, показать. Зачем вот эти два столба? Мы делаем вот так вот, ставим между этим всем платформы. У нас готова шахта. Ой, ой, ой, ой, ой, бей его, бей, все. Готова шахта. Мы берем вот так вот. И просто копаемся мы можем прокопаться на несколько блоков вниз и добыть просто камня возможно встретив в какую-то руду о чем я и говорю тут должен быть камень просто я изначально начал не туда копать эти двадцатку вот бежим бежим вот так вот готова так печь ее мы поставим чтобы ничего не этого вот сюда куда-нибудь куда-нибудь вот сюда все А вот так слитки Платиновый. У меня платина. Откуда у меня платина? Ладно. Так. Деревянный меч. Половянный я пока не могу сделать. у меня какой? Медный. Странно. Ладно, пойду в шарту копаться. Если что-то найду, обязательно... Включу запись и вам обязательно... Итак, дорогие друзья, настало утро. А в шахте я так ничего и не нашел. Ни единого блока руды. Ни единого. Придется идти куда-то вправо-влево. Искать эту руду, естественно. Потому что без руды я не сделаю себе нормальную броню. Броня, ладно, мне оружие нормально нужно. Хотя бы атаку подкачать немного. Потому что вот 3-4 это вообще ничего не стоит. Вот какая-то... <coughs> как... А, это пустыня. Я уже давно забыл, какие задники у каких биомов. Чего, блин? Это что такое эм. какая-то какое-то ущелье Но я не думаю что если я оттуда упаду я оттуда выберусь или вообще если я оттуда упаду выживу ли я как добывать кактусы кстати говоря это вот вопрос. Давай. Ну, давай. ну иди нафиг, а. Пожалуйста. Бежим. Бежим. Ай, блин. Тихо, тихо, тихо. Опа. Блин. Вот так вот я и просрал. Ну ладно, сюда я не пойду пока. Сюда пока что я не пойду. Да, немного зейб... серебра просрал, но это ладно. Это не важно. Я его еще добуду. Мне главное сейчас добыть где-нибудь руды для нормального... Во! Пещера какая-то. сто процентов там ничего нибудь будет. Я в этом уверен. Давай. Опа. Есть что? Нет? Пока не видно. Сейчас прокопаемся. Ну ка до да, кувшин уже есть какой-то да тут очень много кувшина я так понимаю да еще что-то стрелы ну, пригодится малые лечебные или по Ебой. Ебой. Да, я знал. Я знал. Я знал, что тут что-то есть. Правда, что это оловяная руда. Вот оловяный меч и сделаем. Идем дальше. Ну, то есть вы понимаете, что это пещера не на одну серию. И не на один сезон. Так что... Я, я пока эту всю пищу не исследую все там не добуду я капец я я тераю снимать не перестану. я должен все добыть надеюсь кстати это не последняя серия террарий потому что у меня такое бывает одну часть снял а вторую никогда не снимаю но в этот раз такого не будет. Расставлю тут факел, чтобы на что-нибудь не шлепнуться. Вообще, Террария это довольно спокойная игра. Кто бы что ни говорил, но она спокойная. Спокойная музыка. Спокойная обстановка. все спокойное. Нет почти никакого насилия. То есть ходишь просто руды добываешь и все. Считай, смысла-то и в особо нету. Ну что поиграть. Так, забыл поставить источники света. Линие на горшок. Алавяный слиток. И есть курить. А, дальше. Раз. Два. Блин. Раз... Блин. так вот. Все. Так, то мы все построили. Сейчас... Падение... Давай, В смысле? Зачем нам улово? Погоди. Погоди. Помощь. ему Так, это понятно. Рецепты. О, от вот платина, да? А платиновый меч. Короткий платиновый меч. Для платинового меча нужно 8 платиновых слитков. Так, платиновый. 8. Наковальня нужна. Точно твой налево. Нужна наковальня. Как я наковальню добуду? Ладно. Оставим этот вопрос открытым. Ой. Так. Вроде подовернял, а вроде и испоганил. А инвентарь. Ладно, давайте на этом закончим Всем спасибо за просмотр Если вам понравился данный видеоролик Ставьте лайки, подписывайтесь на канал И жмякайте в колокольчик Чтобы не пропустить следующую серии По этой и другим играм Также предлагайте вам что поиграть в комментариях Ну, а на этом у меня все Всем спасибо за просмотр С вами был я, Крафтон Геймс Всем пока-пока